Почему один глаз открыт больше, чем другой? Еще называют ленивый глаз. У многих людей можно заметить на фото, к примеру, один глаз более приоткрыт, чем другой. Почему? У большинства людей одно полушарие мозга работает в три раза больше, чем другое. Например, у правши более развита правая рука и правый глаз, соответственно. Но полушарие более развито левая, так как они связаны перекрестно. А правое полушарие как бы немного недоразвитая, потому что на нем нету многих наработанных нейронных связей, как, например, писать левой рукой, либо работать компьютерной мышкой, так же хорошо, как и на левом полушарии от правой руки. Что делать? Можно надевать пиратскую повязку на 3 минуты максимум за один подход. И, к примеру, через пару часов еще раз. В моем случае я переложил мышку в левую руку и настроил кнопки, как для левши. Мозг очень ленился поначалу это делать. Также можно делать упражнения, на синхронизацию полушарий мозга.